Вот как бы человек понял, что да, я не христианин, угу. но традиционно был в этом эгрегоре. Да. Вот семья такая. Угу. Что ему делать, чтобы из этого эгрегора выйти, условно говоря? Прежде всего отдать долги. Это первое. Никто тебя не выпустит, если у тебя нет долгов. Вторым делом это понять, на какой канал ты перейдешь, потому что человек без привязки к какой-то силе жить здесь не должен и не может в качестве человека. Здесь без привязки живут только животные. Соответственно, если ты не отвяжешься от христианского эгрегора, мало тебе так повезет, да? но не привяжешься к какой-то другой силе, то твое сознание превратится в животное абсолютно животное. А это в человеческом мире чревато последствиями, убьют элементарно, как дикую тварь. Сейчас одну минуточку я на вопрос закончу отвечать. Соответственно, договорившись с одной силой да, и договорившись с другой силой, надо решить вопрос задолженности. Если твоя сила новая, берет на себя твои долги, то они там сами между собой договорятся, тебя просто переведут с одного канала на другой. Но так может и не произойти и тебе придется рассчитываться самостоятельно, это будет выглядеть как некое количество проблем, которые на тебя начнут сваливаться, проблем, связанных с потерями, потому что отдача долгов это всегда потеря, да? берешь чужие ненадолго даешь займы, на навсегда. Здесь вот тот же самый принцип, здесь надо быть готовым к потерям. Потери прежде всего морального качества, то есть расставание с теми, кого ты любишь отрыв от старой системы, иногда достаточно болезненный, иногда материально трудный, то есть тебя выводят скажем так, с канала и соответственно все остальные системы получают фаз в твою сторону, то есть человек не наш, его можно гнобить, его можно лупить. В общем, как бы основная задача вернуть его обратно, но если не получится, то пусть он, что он так потреплется так, что надо. Просто есть такие силы, скажем так, которые не будут за человека драться, но не будут. Древние, достаточно древние структуры, которые в человеке не заинтересованы. Они работают с религиями, с богами, с эгрегорами. Что им там один человек, да? Как например, крупный оптовик, да, к нему при... Ты там, в Газпром приедешь с что продайте мне, пожалуйста, бензинчику литр, на прожитель. Литр. Да, литр. Ну, приблизительно говорит, ты Мы даже с бензоколомками не работаем. Мы работаем только с предприятиями крупными, а ты нам тут с канистрой с литром пришел. Ну, вот глупая аналогия, но просто другая как-то в голову не приходит. Соответственно, это тройственный контракт, старая сила, новая сила и ты. Обычно, если новая сила тебя перекупает, то поверьте, она никогда это не сделает, что называется, знахалявой, она все равно с тебя востребует, но чем-то другим. Если ты понимаешь, чем она с тебя будет требовать, какие дела ты здесь должен отныне делать, тебе легче, потому что ты не впадаешь в иллюзии. А если ты считаешь, что, грубо говоря, продал душу дьяволу, и вот он на тебя начал сыпать, ничего не прося просян, замен, да, это абс абс абсолютнейший идиотизм, абсолютнейший идиотизм. Человека требуется здесь только одно дело делать, о чем он там переживает, о чем он думает, как он там душевно страдает, никого не колышет. Если он сделал, делает здесь дело, оставляет после себя следы, значит, правильное его тут присутствие, зачётное. А если он только внутри себя все переживает, и эти переживания ничего нового в этот мир не несут,